Итак, куда вас приглашают? Скорее всего, вы уже слышали о компании Фаберлик и даже полюбили нашу продукцию, но вы до сих пор не стали с нами сотрудничать. Почему? Потому что вам никто не объяснил, что современный Фаберлик – это не беготня с каталогами обслуживания клиентов. Это неограниченные возможности постоянного легального дохода и большие перспективы работы в сети интернет. Мы не бегаем с каталогами и листовками по городу, не пытаемся никого уговорить что-то у нас купить. Мы сделали Фаберлик другим. Сегодня наш главный атрибут в работе – ноутбук и уютный диван